Привет! Вы часто спрашиваете, в чем разница между Семи Харди и оттенком гель-лака 001 Семи Лак Стронг Уайт. Сегодня вы узнаете больше об использовании этих продуктов. Начинаем! Классический цвет гель-лака 001 Семи Лак Стронг Уайт чаще всего используется для нанесения маникюра на всю поверхность ногтя, либо для создания небольших дизайнов. Его консистенция не отличается от других гель-лаков Семи -лак. Тем не менее, в связи с сильной пигментацией этого оттенка, его следует сушить в вдвое раза дольше обычного. Мы советуем наносить два тонких слоя гель-лака, в таком случае ультрафиолетовые лучи лампы легко просушат его. Следует также подчеркнуть, что белый оттенок гель-лака 001 Семилак Стронг-Вайт после сушки в лампе практически не оставляет липкого слоя. Семихарди Вайт, а также семихарди Клея, Роза и Мил относятся к гель-лакам с возможностью наращивания ногтей до 3 мм. Они удостоены золотой медали международной выставки в Познане, которая проходила во время косметического форума Beauty Vision. Этот продукт более густой, чем классические гель-лаки. Он укрепляет ногтевую пластику. К Безупречный белый цвет Семихарди White является идеальным базовым оттенком под яркие неоновые и нежные пастельные тона. Этот цвет придает им выразительность и подчеркивает яркость. Благодаря сильной пигментации белый Семихарди обеспечивает идеальное покрытие после нанесения двух тонких слоев. Рекомендуемое время сушки 30 секунд. В лампе мощности 48 на 24 Вт. В отличие от белого оттенка гель-лака 001 Семилак Стронг White, о котором мы говорили ранее, Семихарди оставляет достаточно, сильный липкий слой после сушки в лампе, на которую можно легко нанести втирки Симилак Flash Galaxy, Sunlight эффект, Neon, Русалочку, либо акриловые пудры, представленные в предложении Симилак. Помните, что перед нанесением оттенка гель-лака 001 Симилак Strong White и Сими White предварительно необходимо наносить базу Симилак. Оба продукта отлично подойдут для самых разных видов маникюра. Теперь вы уже знаете, как использовать их богатый потенциал.